Новый сайт под названием SkinDrop, абсолютно с нулевого аккаунта, с вот этого. Даже треть ссылку еще не вставил, будем проверять, как сейчас выдают новые сайты. Поехали! <связать> Снова всем привет, это Человет Не пропускай этот момент, потому что Он очень важен, мы сегодня проверяем Новый сайт под названием SkinDrop Но я был бы не собой, если бы еще на этом Денег не заработал, мне написал SkinDrop по поводу сотрудничества, новый сайт Нужна реклама, я сделал следующим образом Сказал, ребята, окей, кидайте деньги на карту Я проверю все с левого аккаунта Согласились, мы это все проверяем Поэтому, ну, здесь реально рассказываю все как есть Хотел честную проверку, но еще и денег тратить не хотел Скинули 15 тысяч, пополнение Будет 15 тысяч, ну реально проверка получится честное, потому что проверяем с фейка. Есть бесплатные кейсы, есть обычные кейсы, единственное, не знаю, слышно вам или нет, ну короче, звук тут громкий, когда кейс выбираешь. А в остальном в принципе дефолт. Свои сборки, бесплатные кейсы. Блин, ну поехали уже проверять, сейчас закину деньги и будем проверять. Ну что, бабушки на балансе. Что хочу сказать, за ролик, естественно, забашляли, поэтому у вас ссылочка будет в прикрепе. И самое крутое, что тут есть, это промик. Во-первых, нажимаете плюс, есть промик на пополнение, то есть плюс какой-то процент к депозиту, постараюсь бить побольше для вас. А самое крутое это вот нажимать стрелочку, тут промокод на баланс. Я не знаю, сколько они выдадут, но постараюсь хотя бы на миллиончик тогда. Не, на самом деле, насколько выдадут, настолько выдадут, но во всяком случае будет халява. Поэтому, пожалуйста, промик на баланс в прикрепе будет, можете халяву здесь получить. Вводите, активируйте, получаете деньги и выводите квартиру в Москва-Сити. Ну шо, поехали, начинаем с бесплатных кейсов. 15к пополнено, три раза можно открывать. Так, видим, лучшие дропы с 24 часа, понятно? Поехали. Блять, музыка заиграла. Ч ⁇ это за нахуй? Блять, когда выключить. Ой. А, как это выключить? Надо выключить авторские права. Нет, мы выключаем музыку. Выключаем. Короче, при прокруте музыка заиграла из первого кейса 846. Нормально, бля. Ну там просто музыка, она очень громкая. Блин, прикольно? Я такого давно не видел, ты знаешь, тема какого же года? Это так, такие приколы? Бля, ну не, ну не, ну че, ну жестко, Ну нет, 17к. Тут уже честно закрадываются сомнения. Вроде с фейка. Ну че то как-то... Бля, подожди, отскольки дается кейс? От скольки дается... Если она так дальше будет дропать, от скольки... А, от 500 рублей. Но все равно от 500 рублей 17к. Ладно, вопрос, как он дальше на бесплатках будет выдавать. Может, опять же, потому что новый профиль 15к депо Тут не знаю, но тут уже пахнет какой-то несправедливостью. Как по мне, странно. Ладно, сейчас базимов выпал, был бы вообще такой вопрос. Ну и вот, по поводу музыки, эта тема с года, наверное, верните мой 2007 Но год так 15 и 16 Тогда на многих сайтах пошел прикол, сейчас кал выпадает, на многих сайтах пошел прикол, и типа, короче, они добавляли музыку. И вот то же самое, здесь такая реально ностальгия. Ну, Но, меня прям на хаха -ха пробилась эта история. А, окей, а здесь кейс за 2000, и уже ничего не выпало, смотри. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Мне неприятно, потому что, ну, типа, к стене дропов за последние 24 часа, походу, никто, кроме Человека, столько денег сюда не закидывал. Окей, ну вот смотри, с первого бесплатного выдала, походу, деньги закинул, и сайт такой, оп, оп, надо ему выдавать. И дальше типа не выдает. Ну окей, здесь тогда вопросов нет. С первого выдала дальше не выдает. Ну ладно, пойдет, пойдет. То есть здесь вопрос сразу отпали, потому что дальше на бесплатках не выдает. Если бы дальше также бы дропало, знаешь, там тайные ножи. Появился бы вопрос типа, а что происходит? В остальном такого вроде бы как не наблюдается. Мне интересно. Так, это мы открыли. Подожди, легендарный. Здесь от 15... тысяч, тоже можем открыть. А мне интересно, будет ли много негатива под этим роликом. То есть по факту проверка... Так! А вот это вопрос! А вот это вопрос, но кейс от 5000D по 24К, блядь. Слушай, 24000, то есть фактически мы сделали плюс 9000. Это не так много, даже не X 2 Ну, как бы... Ну ладно, будем смотреть. Пока, пока непонятно, что это такое, почему он себя так ведет. Проч... А, ну и вот, по поводу негатива. То есть фактически проверка честная, это с фейка, да? Дальше трейд, ссылки тут нет. а И плюс деньги сам закинул. Надеюсь, негатива не будет. Единственное, да, что мне перечислил на карту... Я мог об этом не говорить и сделать Нативную рекламу, но я этого делать не стал Поэтому, ребят, за честность Определенно можешь лайк поставить, в наше время такого мало блять. вот эти бы, вот этот бы ролик И мне показать, в, как только я начал Кейсами заниматься, вот это бы я себя Засрал, просто я представляю, как бы Себя занегативил, ну ладно, а кстати Кейс за 10 тысяч, и если С него ничего не выпадет, ну будет неприятно Поэтому вот, ребят, ну тут честная проверка Все, что от меня зависит, я сделал, еще из своих денег Не потратил, надеюсь, ну реально вы меня поймете Я очень часто оправдываюсь, потому что, ну я понимаю, что с какой-то стороны, возможно, это неправильно Но, с другой стороны, я не хочу тратить свои деньги Любой бы, наверное, на моем месте так сделал И не ври, что не сделал бы так, если бы у тебя канал был 25к, да, смотри, по поводу подкрутки вопрос отпал Потому что мы открыли кейс за 10к, ничего не выдал Кейс за 5 тысяч выдал Ну, короче, 25 тысяч, то есть выдал плюс 10 тысяч но 15кд, то есть это не x2 Ну как бы, в целом норм пойдет Из бесплаток неплохо нападало. По остальным кейсам, лимитированные, это ясно, наши сборки А у меня самый главный вопрос Какой самый дорогой кейс есть на сайте 99.69, самый дорогой это Ножевой и перчаточный кейс Supreme кейс, кстати, есть Ну типа, блин, самый дорогой Короче, это перчаточный Не так много именно своих кейсов Но опять же, сайт, новый а Supreme кейс интересно, это интересно Сразу 5 штук, давай оба открытием кстати не посмотрел есть ли здесь фаст открытие если бы у бабки был это был бы дед нет. нет если бы это не был ролик я бы сейчас включил звук потому что ну с музыкой реально прикольно типа я такого я такого не видел реально давно как реализованы фаст открытия обычно Окей, понял, нет, кстати, кнопки Продать все, и меня это беспокоит И мне неудобно, то есть открываешь, хотелось бы видеть кнопку, продать все, ее нет Приходится тыкать вручную, сразу появляется Вопрос, а есть ли в профиле кнопка Продать все, вот у меня почему-то Сразу такой вопрос закрадывается Так, а мы это проверим, продать все Можно продать, продать все, в принципе тут все есть Так, а будет кое Да, подтверждение, кстати, прикольно реализовано Подтверждение, блин, прикольно, мне нравится Но мы что-то сейчас идем в минуса Ладно, давай пробуем лимитированный, а, это это байт на... А, подожди, или не байт? Что тут? Ну да, это байт. Давай еще суприм попробуем. Мне просто название нравится, я от него кайфую. Ладнен ком, статрек нож, статрек какао огненный змей. Ну, конечно же, статрек какао огненный змей не сего дня. Так, давай-ка мы вообще посмотрим, работают ли выводы. Трейд URL я скопировал, вставить, сохранить. Так, отлично, сохранено Ну чё, пробуем вывести конь и хамелеон за 331 рубль Будет рофиль, если, бля, он не выведется Ну, типа, это будет прям прикольно Типа, новый сайт и... А, ну всё, окей, вывод, вывод здесь все good. Слушай, а вот знаешь, что заметил? Любимый кейс открыть, лучший дроп открыть Что открыть? Ну, видимо, да, видимо, кейс Но было бы прикольно, типа, открыть мьёльнер -мь. Так, хамелеон вроде бы как, ждем продавца Хорошо, подождем немного, посмотрим, придёт ли скин Это важно Так, ну, хамелеончик пришел. Это дело мы забираем Вопрос, сколько он стоит в стиме. В стиме он стоит 5, у меня тут все в долларах. Короче, 5 баксов хамелеон. Прямо с завода в теории он дороже, чем на сайте должен быть. Так, но ну главное, что работает вывод. Ну тут, в принципе, сомнений не возникало, кнопка забрать, но мы его забрали. Мы его забрали, а если я нажму забрать, ну там просто вылезет ошибка стимовская. Ну да, обмен принец, окей. Окей, хамеленчик забрали на балансе 21 тысяча. Давай попробуем сделать какой-нибудь апгрейд. Кто не смотрел, как апгрейды здесь работают? Балансом можно. x 2 допустим, 250. Но не знаю, да. Попробуем какой-нибудь статрек, золотую спираль. Апгрейд. Апгрейды, кстати. Апгрейд реализован дефолтно. Ну, здесь ничего не скажешь. Апгрейды дефолт. А, кстати, Мка зашла. МК зашла, окей. Так, а М-очка зашла, и да, она у нас лежит в инвентаре. 23 тысячи на балике. Блин, ну, на наживу открывать не не буду, потому что это риск. Это нафиг надо. Браво, кейс. тысячи рублей. Да, пробуем. Браво, кейс. И сейчас оп. И огненный змей. Здравствуйте. Ну, конечно, огненный змей. Я сомневаюсь уже, что вы... Ну ладно, пойдет. Вот это неплохо, вот это хорошо. Давай попробуем сейчас сделать какой-нибудь интересный апгрейд. Допустим, мы немного подсольем. Ну, допустим, 6 тысяч, хотя это нифига немного. Х10, 63к, 8%. Сольем 6 тысяч, после этого сделаем апгрейд, допустим, на... Блин, ну я не знаю, на тысяч... Но на 1020, на 50% попробуем. Неудача, окей. Так, почему-то единственный балик не обновился, F5. Во, сейчас все good. Допустим, 3200 и, например, на 10 тысяч рублей. Вот, нож кровавого паутина. Да не, фигня, давай попробуем на 15. Естественно, больше балика сделаем, ну, сколько процентов? Мне не нравится, что не обновляется почему-то процент. Надо, типа, F5 нажимать. Ну, окей, хорошо, он стоит 15 тысяч, на 7 тысячах сделаем, хотя я немного минусанусь. Или подожди. Не, вот так гуд. В целом вот так гуд. да, попробуем. 15 тысяч. Юспик 6 тысяч я поставил. Блин, а, нет, оно зашло, все, я уже распереживался Хорошо, здесь окей, а что по итогу мы имеем? Это дело продаем 28 тысяч, неплохо Но в целом мы даже не сделали еще x2, мы где-то около того То есть как проверяется сайт, делается как минимум x2 Полторашка есть, но хотелось бы x2 Попробуем еще раз Suprim фастом Нож, бля, вот это вот сказка, вот это сказка. И у меня реакция, конечно, вообще молниеносная. 36 тысяч. А, я сейчас предлагаю вообще прям по максималке это дело проверить. Давай-ка мы сделаем фулл баллик и какой-нибудь, ну, это 59%. Зайдет, это вообще будет офигенно. Все, сайту респект. Но сейчас уже X2 с копейками есть, то есть 37 тысяч почти. С по 15. В целом, good. Ну, то есть, X2, но ну, окей, оно пойдет. Пробуем, 55 тысяч, мраморный градиент, зайдет нет, бля, ну, это дело не зашло. Тем не менее, деньги не наши, а казенные. В общем, ребят, честное мое мнение новый сайт. Новый сайт. Знаешь, мне кажется, что это какой-то год. Ну, реально 16-15-17. То есть, есть музыка, плюс вот этот вот индикатор статрек скинов. Где мы видели, по-моему, в Supreme кейсе. А, нет, в Браво кейсе. Нет, подожди, а где мы? Стой, 2, окей, в апгрейд зайдем. Я кстати, бак нашел. Смотри, а балика, сейчас нет. Он, если дал бы сделать апгрейд, это был бы мегабуст, бля. Ладно, ну типа надо F5 нажать, чтобы балик отменился, вот тут есть такая небольшая проблемка. Ну и вот, по поводу статрек-индикаторов, типа вот, статы, статы, ТМ. Это, ну типа реально, это год 17-16. Прикольно, небольшая ностальгия. В целом сайт выдает, реально честная проверка. Новый аккаунт, Но если так всем дропает, то офигенно, понятно, что всем так дропать не будет, кому-то везет, кому-то нет, здесь не открывается сайт, чтобы делать пользователей ультра-мега-богатыми, но если рассматривать, в принципе, как новый проект, то пойдет, небольшую, небольшую ностальгию он вызвал, на этом все, ссылочка на сайт в прикрепе, там же будет промик на халявный баланс, на плюс процент к депозиту Пишите свое мнение по поводу этого сайта в комменты, надеюсь, много говна не будет, ну, я тут говорю все честно, откуда негативу взяться, непонятно. На этом все, напоминаю, что, ребят, скоро Новый год и будет прокачка подписчика на Драгонлор, то есть я закину 50, там, или 100 тысяч рублей и будем Драгонлор качать. Это будет интересно, поэтому, блин, ребят, поддерживайте сейчас ролики лайками, это, это важно. Всем пока, увидимся в новых видео.